Назовем так, что зрелая душа – это родитель. Незрелая душа – это ребенок. Ну, соответственно, же, женщина может быть как родитель, так и ребенок, мужчина может быть как родитель, так и ребенок. Всего четыре варианта отношений возможны. Угу. Где мужчина, вот первый вариант, получается, женщина – ребенок, мужчина – родитель. Какие бы вот это будут отношения? Это будут отношения, которые соответствуют социальным ожиданиям патриархального общества. Мужчина сильный, активный, доминирующий, успешный. В нем есть ответственность, у него есть какие-то амбиции, у него энергии дофига. Он не любит сидеть за, не знаю, там, за телеком, читать газетку, пить пивко и жаловаться. Вот. То есть он любит выходить в социум, добиваться что-то, реализовывать, достигать, приносить это домой. Ну а жена в роли ребенка, она с благодарностью все принимает, даже если он принес, принес какую-то фигню. Для жены ребенка все пойдет, все будет в пределе. Она в адекватном состоянии принятия, она благодарит за это, считает мужа самым крутым на свете, восхищается им, рекламирует, пиарит его среди своего окружения, что он крутой, и классный. Детям про него рассказывает какие-то позитивные вещи, про его доступа. Ну То есть такая вот идиллия у них.